Друзья, ну а сейчас хотелось бы рассказать о своем новом помощнике, вот о таком мотокультиваторе от компании Хютер. Мотокультиватор оснащен четырехтактным одноцилиндровым двигателем, мощностью 7 лошадиных сил. Для начала работы требуется залить масло. Рекомендуемая вязкость моторного масла 10В40, а также залить масло в воздушный фильтр по метке. На мотокультиваторе предусмотрена одна скорость назад и одна вперед. А также здесь находится ручка газа. Сам руль крепится на двух гайках-барашках, которые можно снять для удобства транспортировки. Здесь у нас расположен сошник, который регулируется по высоте. Для большего удобства приварил к болту шпильку. Имеются транспортировочные колеса, которые убираются вот таким образом. Редуктор культиватора поставляется заправленным, с маской типа «Литол». После 200 часов работы необходимо добавить 80 грамм аналогичной смазки через специальные отверстия. Диаметр фрез составляет 30 сантиметров и крепятся они вот таким вот образом. Ширина обработки 90 сантиметров. Для удобства работы можно использовать одну секцию, две или три секции фрез. Ну а теперь посмотрим наш культиватор в работе. Как видим с работы справляется нура, хотя земля и твердая. Также не забываем отрегулировать сошник, ведь от него зависит глубина вспашки, а правильная глубина культивации снизит рабочую нагрузку на механизмы. Друзья, ну и подведем итог. Буквально за считанные минуты мы скультивировали вот такой небольшой участок земли при помощи мод-культиватора Хьютер. Также хотелось поделиться с вами промокодом «Дачный умелец», который действует до 31 мая и дает 10% скидку на садовую технику на официальном сайте Хьютер, который не суммирует с другими акциями. Ну а мы продолжаем.